Здравствуйте, я Александр Симоненко, руководитель детективного агентства «ЩИТ», подполковник полиции в отставке, с оперативным стажем более 20 лет в органах внутренних дел. Сотрудники детективного агентства также имеют оперативный стаж не менее 15 лет в органах правопорядка. В данном видео хотел бы рассказать об услуге предоставления юристов и адвокатов как для граждан, так и для организаций. Большинство адвокатов-профессионалов – это выходцы из правоохранительных органов, МВД, прокуратуры, с которыми мы имели возможность общаться еще в те времена, когда сами служили в данных органах. Мы общаемся, поддерживаем отношения и можем смело рекомендовать достаточно грамотных юристов и адвокатов из таких регионов, как Волгоградская область, Ростов, Саратов, Ставрополь, Краснодар и ряды других регионов. Каждый из этих адвокатов имеет большой стаж работы, и мы смело можем гарантировать качественную услугу. У нас заключены соглашения с адвокатскими конторами, где для наших клиентов предусмотрены специальные скидки. Обращаясь в детективное агентство за юридической или адвокатской помощью, вы получаете не только грамотную помощь юри юриста, но и специальную скидку, предусмотренную для наших клиентов. Если вам необходимо ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых нашим агентством, жмите на ссылку, находящуюся под данным видео, заходите на сайт, выбирайте услугу, звоните нам и мы вам поможем.